Приветствую вас зрители и подписчики моего канала. А если вы попали на канал впервые, то подписывайтесь и вы увидите распаковки интересных посылок с товарами из Китая. Гаджеты и электроника, товары для дизайна и наращивания ногтей, монеты и нумизматика, много нужных и полезных товаров. Можете оценить их внешний вид и комплектацию товара, его работоспособность и увидеть интересный обзор. Еще мы на канале делаем разнообразные изделия своими руками, браслеты из паракордов, фармикарий и много чего еще интересного ждет вас впереди. Также можете посмотреть за жизнью муравьев и узнать как их кормить и ухаживать за ними. Подпишись и впереди тебя ждет много интересных и увлекательных видео. Еще на канале проходят воскресные конкурсы. Участвуй и получай свои призы!